В последних двух видеороликах мы рассматривали явления, которые вызваны резким скачком высокого давления в трубах. Но многие люди справедливо отметили, что слишком низкое давление в трубах может быть столь же опасным. Я Грейди. И это практическая инженерия. В этом выпуске мы пересмотрим видео о гидравлическом ударе, чтобы взглянуть на отрицательное давление. Если вы смотрели видео о гидравлическом ударе, которое я сделал несколько месяцев назад, вы знаете, что резкое закрытие клапана в проточной трубе может вызвать огромный скачок давления, потому что жидкость внутри трубы имеет большой импульс, а жидкость недостаточно сжимаема, чтобы поглощать внезапные изменения скорости. Скачки давления не всегда плохи, но они могут стать опасными в случае разрыва трубы или очень дорого обойтись вам, поскольку для этих целей требуются особые высокопрочные трубы высокого давления. Но в прошлом видео я не говорил о том, что происходит с другой стороны клапана, Поэтому я возвращаюсь к этой демонстрации, но с некоторыми изменениями, чтобы вы могли увидеть полную картину. Вот моя установка. Клапан, прозрачная труба, манометр, опять прозрачная труба, 15-метровый садовый шланг. Дерево. Дерево на самом деле не так важно, но я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я зря трачу воду. Вы не удивитесь, узнав, что жидкость, текущая по трубе после клапана, также имеет импульс. И эту жидкость также трудно остановить без большого скачка давления. Но в отличие от жидкости в начале пути, где импульс толкает ее вперед к клапану, жидкость по другую сторону клапана пытается уйти прочь от него. И поэтому мы получаем отрицательный скачок давления. Другими словами, создаем вакуум. Возможно, вы заметили, что с манометром что-то не так. Он измеряет только давление ниже атмосферного. Это вакуум-метр. Смотрите, что происходит, когда я закрываю этот клапан. В трубе после клапана образуется очень сильный вакуум. В прозрачной трубе инерция оттягивает жидкость от клапана. Это натяжение жидкости резко сжимает давление в трубе. Этот попавший пузырь также дает довольно хорошее представление о том, что происходит. Это довольно далеко от лабораторных условий, не обижайтесь на ученого самоушку Но я вижу скачок более 30 дюймов тутного столба или 100 кило ниже атмосферного давления. Это очень сильный вакуум. Фактически, этого достаточно, чтобы извлечь растворенные газы из воды. Обратите внимание на место сразу после клапана, когда я захлапываю его. Под действием вакуума образуется спонтанное облако мелких пузырьков. Это растворенные газы, выходящие из раствора вместе с водой. Когда давление возвращается, пузырьки сжимаются, но они не сразу переходят обратно в раствор с водой, поэтому мы все еще можем видеть легкую дымку, особенно когда я снова открываю клапан. Это очень классная демонстрация, но у меня плохие новости для тех, чьи трубы не предназначены для такого типа давления. Подобно скачкам положительного давления от гидроудара, это явление вызвало многочисленные отказы трубопроводных систем из-за взрывов, вызванных вакуумом. Так как можно этого избежать? Если риск выхода из строя значительный, например, для больших трубопроводов или дорогого оборудования, инженеры разрабатывают клапаны для сброса вакуума, которые позволяют воздуху попадать в трубу, если давление станет слишком низким, снижая уровень вакуума для защиты оборудования. Но самое простое решение такое же, как обсуждалось в другом видео о гидравлическом ударе. Избегайте резких изменений скорости. Спросите любого пожарного, и он скажет вам, закрывать клапаны нужно очень медленно. У вас все равно образуется вакуум в этой части трубы, но гораздо меньше. Надеюсь, вам понравилось это небольшое продолжение. Спасибо за просмотр и дайте мне знать, что вы думаете. Переведено и озвучено по версии Авангард.